Карл Киарт 4 Четыре звезды заявили, но, в принципе, я не знаю. Я видел его поинтереснее, но локация топчик. Четвертый этаж, 14-24. Вот такой вот вид. Это высота 540, подъемник горки-город. Обыкновенная, где-то поношенная, но меру приятная обстановка номера. Ну, вот даже беды нет. В принципе, ну, в 13 год, когда весь этот отель строился, вводился в эксплуатацию, судя по всему, об этом не думали. Горяченькая батарейка, Классные шампуньки. Обалдеть, это для чего? Ни в одном отеле я не видел, чтобы еще тут вот фанфарики вот такие вот давали. Дорогущие, прекрасные, мои самые уважаемые, любимые покупатели квартиры, а также телезрители, дорогие мои. В общем, я сегодня, 31 декабря, нахожусь в отеле Cartyard Бай Marriott. В общем, если честно, вот это мой балкон, выключенный свет, это как раз-таки я там нахожусь. Дорогие друзья, с наступающим, с наступившим, со всем самым лучшим, с Новым Годом, дорогие мои. Я вас поздравляю, я вас обнимаю, желаю всего самого наилучшего и увидимся в Новом Году, дорогие мои. Горки город, Сочи ЮДВ в лице меня, с Новым Годом, дорогие мои. Я вас обнимаю и целую. Всего хорошего. В целом, дорогие мои, удобно. Тут же подъемник. Вот отсюда трогается. И вот тут же Карт-Ярд. Ни басика, нифига ничего. Ну, чисто тупо локация. Под нами огромный паркинг подземный. С той стороны тоже Карт-Ярд. С двух сторон карт -ярд. Байм, Мариот. В целом пойдет. Куча заведений вокруг. Пхалих, хинкали, хали -гали. Ну, реально, вьетнамская кухня. Чего только нет. Но в принципе, нормально если не хватает звезд с неба то в принципе приемлем. 31 декабря 2022 года надеюсь что этот год 22 году уйдет и наступит 23 который будет лучше чем 22 -й. дорогие друзья я нахожусь в отеле карт по моему он так называется небольшой номер и я сразу же говорю уважаемые да карт Роял Бэй Мариот. Я желаю вам в наступившем новом году всего самого хорошего. Поэтому посмотрим на них Сверху, дорогие друзья, это курорт Красная Поляна, высота 560. И я вам говорю, дорогие друзья, что этот год будет у каждого из вас лучше, чем предыдущий. Сто Как говорится, любые наши слова, они материализуются. И я материализую вам то, что увидимся в новом году. И у каждого из нас, из вас все получится. До скорой встречи. И здравствуйте, уважаемые телезрители. С вами Сочи ДВ. Мы на Красной Поляне. Встречаем Новый год, провожаем старый и дальше живем. Увидимся. С праздником, уважаемые. До скорой встречи. И снова здрасте. Всего хорошего. Вот это я сказал, да? Все, дорогие мои. Крок, Красная Поляна. Уже вечер. До Нового года осталось буквально три. Или, по-моему, 3,5 часа. Так что, дорогие мои друзья, это подъемник на горке город. Я на курорте Карт-Ярд Cart... by Мариот. До встречи. Продолжаем. Все, что будет интересно, буду снимать. Дорогие друзья, мы находимся в отеле Карт-Ярд by Мариот. Ну, в принципе, из развлечений здесь сауна, сауна 2, тренажерка. Ну и поперли номера. Сейчас посмотрите, что из себя представляет тренажерочка. Просто так туда не попасть. Для этого нужно приложить ключ от номера. Карт-Ярд, Бары, Баймариот. И вы проходите вовнутрь Вот такая небольшая тренажерочка. Ну, особо ничего выдающегося. Так чисто беговые дорожечки с балкончиком и куча зеркал. Я уже в сауне побывал, и вот думаю, надо бы сюда зайти. В принципе, ну, в принципе, вот эта вот беговая дорожка зачет. Это мне нравится, хорошая. Так, балкончики. Не забываем то, что мы на Красной Поляне. Вот тот балкончик, это сауна. А этот балкончик у нас подъемник на горке городе. И вот там вот справа у нас вход непосредственно в сам апарт-отель. Непосредственно в отель, апарт-отель говорю. Так, с тренажерочкой завязали, тренажерочку посмотрели. Дверь я вроде закрыл тут суть для дела понятно, несколько беговых покачать пресс но в основном вот бегать или педали крутить так выход выйти изнутри так как попасть в парилку в парилку у вас вот такая тема баймери мята hello вот так И у вас открывается сауна мята что посещение самому вам необходимо заранее записаться на стойке приема размещения Команда отеля Картьярд Мариот. Короче, по сути дела, я думал, что здесь хотя бы будет басик. Но басика здесь нет. Это чисто, знаете, такая тематика после горного катания на лыжах, на сноуборде прийти сюда и немножечко помыться. Стандартный санузел, ничего выдающегося. И немножечко помыться, говорю, в тире погреться. Ну вот. Умываться здесь, короче, можно умываться, не переумываться. Очень много мест для умывания. Так, дальше смотрим. Сама парилочка, вот она справа. Ну, вот она. Следующим образом. И снимается она на один номер, грубо говоря, на одного человека. Вы можете пригласить сюда, кого захотите. Никого постороннего здесь не будет. Он там, конечно, на печку надо водички налить. Иначе холодно. Вот здесь можно отрегулировать температуру. Это вы сами уже нарегулируете. Басика, конечно же, нет. Тут столик посидеть, мало ли покушать. Ну и два душевых места. С потолка льется водичка. Ну и вот она лейка. И, конечно же, что мне понравился балкончик. Вот он балкончик, про который я говорил. Ох, когда его открываешь, оттуда такая прохлада. Ведь не забываем, мы же на Красной Поляне. И здесь, как-никак, на Красной Поляне там прохладно зимой. Вот такая вот сама парилочка Все по-простяцкому. Все очень просто. Как бы на отель идет два лифта. Ну, в принципе, их хватает относительно. Вот на каждом этаже вот такое вот место общего пользования. С балкончиком. В каждом номере имеется балкончик. А, блин, и он закрыт. Горы, горы. Так, ладно. Давайте-ка, дорогие друзья, еще раз покажу внешне, как выглядит этот картиард. Здесь вам тоже, скорее всего, придется остановиться Либо вы уже останавливались Карл Киард Четыре звезды заявили, но, в принципе, я не знаю Я видел его поинтереснее, но локация Топчик Я вот там на четвертом этаже Раз, два, три Это балкончики и вот четыре Видовой такой номерок По квадратуре что-то порядка 35 квадратных метров Ну, может быть, 33-34, не меньше Такой хороший вместительный номерочек ну и я обзорчик по нему для вас сделаю. Ну пойдем. Пойдем, зайдем. Опа, складываю свою дыр-дыр-палочку, потому что сейчас поеду в центральный Сочи. Сейчас поеду в центральный Сочи, надо немножечко поработать. Вот уже мне кто-то звонит. Начинается. Так, ладно. Попробую дубль два, а то все никак не получается. Естественно. Картина. Одна группа как в любом себя отель. Стоечка ресепшена. Небольшая, ничего выдающегося. Ну, так, в принципе, небольшая зона каворкинга. Лифты, спускающиеся прямо в паркинг. Ну, и вот такая вот небольшая микрошведская линия, которая происходит в ресторанчике Green Grill. Так, да, наверх. Поедем сейчас. Там шведская линия, я туда ходить не буду. Ну, потолочки, высота где-то 3,5, в принципе, приемлемо. Yeah. Ну и все. Ну, в общем, куртку никогда не носил, а тут на Красной Поляне приходится носить куртку. Коридорчики убираются. Ну, и там убираются. Сейчас у нас на дворе что? По времени. Половина. Так. 3 января. Вот они вы видели, в общем. Ладно, пойдем в номер. О, пора собираться в Центральный Сочи. На работу. А -а -а. Да. Вот в этом номере. 1422. Номер 1424. Вам в нем тоже придется остановиться. В этом я вообще ни разу не сомневаюсь. Потому что, потому что отельчик неплохой. Заходим. На данный момент вот такой вот номерок. По площади что-то порядка 35 квадратных метров. Я немножечко забежал вперед. И развернусь и вернусь в прихожую. Начинаем с прихожей. Большая, в принципе, вместительная прихожая. Как и в любом отеле есть. Щелка защелка, Вот такая вот. Ну, естественно... Вот так вот закрыться. Мало ли, чтобы никто не пришел к вам какой-нибудь. Система карточная, само собой разумеется. Карт-ярд. Мы в отеле Карт-ярд. Вот такая вот у нас ванная. сан -узел. Этот номер не люкс. А обыкновенный номер как номер. Вот видите. В принципе, ну вот даже беды нет. В принципе, ну в тринадцатый год, когда весь этот отель строился, вводился в эксплуатацию, судя по всему, об этом не думали. Горяченькая батарейка. Классные шампуньки, не знаю, что за фирма, но вообще зачетный, э -э, кондиционер, гель для душа, шампунька, но ну, вот с горячей водой давление какая-то задница, судя по всему они специально его прикрутили для того, чтобы, ну вот вообще, ну тут нормально идет, он туда плохо, судя по всему они специально каким-то образом все это настраивают для того, чтобы меньше был расход горячей воды, ну в принципе, время потихонечку набирается, каждый день я принимал здесь ванну болтыхался, хотя честно признаюсь, дома никогда в ванне не сижу, не лежу, нифига короче, мне ванна это не мое, не нравится оно мне. Так, ну все, по санузу все более-менее понятно, сюда дело. Естественно, всякие там для ног, для рук полотенчики, халатики, все это э, в переизбытке и в избытке. Идемте далее. Начинаем сам номер. Номер такой, в принципе, хорошенький. Смотрите, какая огромная кровать. Ну, по сути дела, это две раздельные. Они стояли. Между ними был вот такой вот просак. Мы их сдвинули, и, видите, получился такой вот огромный просто... Ну, не знаю, это... Троходром можно его назвать. Ладно, а тут светильнички. Этот светильничек с нашим приходом был уставший. Таким он и остался. Картины, когда, как говорится, я не знаю, как обычно, произведение какого-то неизвестного автора, который по пьяни как-то пролил краски, и вот образовалась картина. Естественно, телефончик, малефончик... Ну Неудобно, не продумано. вот когда вы вставляете заряжать, смотрите, да, по траектории у вас получается, что это перекрыто, но оно стоит именно здесь. Ладно, по кровати все тоже для дела понятно. Столик, светильник, подсвечечник, который хрен когда разберешься, как включить, но ну, иногда он включался. В принципе, это я уже мой бардак. Здесь у нас классика жанра телевизор, телевизор нормальный, система отзывчивая, в принципе, все хорошо. Система фан Coil. Или фанкул, регулировка, все дела. Короче, Сименс, она рабочая. И вот это вот никогда мне непонятное устройство. Если брать вот так подушки, то я вообще не до конца понимаю. Подушки накидать более-менее вроде бы нормально. Так, здесь возвращаемся. Вам тоже здесь предстоит отдохнуть. Здесь вот видите халатики, утюжочек и вот такая вот гладильная доска. Ну и мое барахло. Здесь у нас классика жанра safe made Опа, нашел что-то. Это что? Фен. Хард -ка драйвер, карный бабай Там что-то лежит, ну ладно, потом разберемся Фанфарик Обалдеть, это для чего? Ни в одном отеле я не видел, чтобы еще тут вот Фанфарики вот такие вот давали Так, ну тут может еще что-нибудь найду? Надо же, да? Я впервые сюда заглянул, ну короче, больше ничего Все, закрывайся Дальше, ну тут вот чая обычно, которые я все выжил. Штопор-мопор чайничек, всякая фигня, ну и конечно же холодильничек, без него э, здесь никуда, он у меня пустой, потому что я уже все выпил, съел все, что можно и на данный момент вот снимаю это удовольствие уже в конце, как говорится кульминация, да, здесь батарея, жарит как не в себе Его просто невозможно вообще, я ее прикрутил, вот видите на холод, потому что очень жарко я ее просто закрываю, и по сути дела спали с, от... с выключенной батареей так, давай сюда. Вид из окна. Номер карт -яр. Четвертый этаж. 14-24. Вот такой вот вид. Это высота 540. Подъемник. Горки город. Ну и, в принципе, я не пойму, этот сноубордист когда-нибудь катается, этот сноуборд как не выглядит, но 5 дней здесь нахожусь, пять дней у него сноуборд валяется Вот здесь очереди, вот хэпп, хали хинкали, вообще просто вот очереди на улице стоят вот Это трэш, я не знаю, полторы тысячиная посадка какая-то нереальная, загруженность максимальная Ну вот такой вот номерочек, дорогие друзья, прекрасные виды, прекрасные рассветы, прекрасные закаты Здесь каждый день представление ходит Дед Мороз со своей шоблой которые песни там, трам-пам-пам, трам-пам-пам -пам, палочки бьют. В общем, интересно и информативно. Есть чем заняться, дорогие друзья. Карт-ярд с той стороны, карт-ярд с этой стороны, в котором я нахожусь. Что там ниже есть, то ниже вот такие прекрасные террасы. И... Хорошее большое панорамное остекленение, кто как это назовет, остекление, остекленение. Хороший, приятный номер. Но, что вам хочу сказать. Ну, в принципе, вот я, например, если сравнивать с ремонтом в отеле Ромада, то здесь бы ламинат не помешал, потому что он, ну, холодненький бывает. Ой, ламинат, говорю, ковролин. А, ну, дерево, да, вот по отделке мебели, ну, это обыкновенная, вот вы видите, да, ДСП такая вот. Ну, не вижу никаких-то излишеств никаких дорогих материалов. По стенам вообще вот просто... Мазанка какая-то, в принципе, ну, нормальная, ну, больше-то и не надо, ну, достаточно же, без излишен. Там, вот видите, обои вот здесь поклеили, там наверху осталось то же самое, ну в принципе, обыкновенная, где-то поношенная, но меру приятная обстаркановка номера. карт в принципе, меня все более-менее устроило. Вот тут вот коврик был покусанный вчера, похоже, коврик нам сменили, а, вон он покусанный, иди да? вот и далее. Собака, наверное. Смотрите, да, что касается вот этих собак сраных. Собак-кошак. Вот это же кто вот оставил? Смотрите, тут все просто поцарапано. Чик -чик -чик -чик -чик. Это же животное, понимаете? Ну, вот сейчас я вам покажу, тут вообще ужас. Вот. Видно вам, приблизим. Все вот так вот, понимаете? Это все ваши домашние животные. Здесь, в этом отеле, я видел очень много людей, которые приезжают с кошаками, со своими собаками. По отелям. Это надо, да? Мне надо было своего котара в придурка взять. И вот они вот это вот делают мебель, портят тут, ужас вообще на самом деле, я вам говорю, вот все по периметру, вообще все вот так покусано, поцарапано, судя по всему, ногти кошарик чесал, собственники-то уйдут, наверное, на лыжах кататься, а кошарик начинает тут драть мебель. Ну и в принципе, в принципе, приятное, все нормальное, но вот этот кресло, оно очень скрипучее. А так все нормально. А так, нормально, дорогие друзья, останавливайтесь в отеле Картях. я думаю, вам понравится, увидимся, до скорой встречи, дорогие друзья, не забывайте комментировать, подписываться, ставить лайк, пока!